Всем привет! На связи Александра Бонина. Сегодня я хочу ответить на один из популярных вопросов от моих подписчиков – можно ли принимать горячую ванну и ходить в баню при остеохондрозе? Я всегда отвечаю, да, можно, но не при обострении остеохондроза. То есть, если есть ущемление нерва или сильное обострение с сильными невыносимыми болями, то, конечно, в этом случае ванну и баню посещать ни в коем случае нельзя. А при других условиях, например, если вы чувствуете, что у вас мышцы спины постоянно находятся в спазмированном состоянии, там ноющие легкие боли в пояснице, в шее, в грудном отделе, ну, то есть, просто какие-то легкие признаки остеохондроза, то баня или ванна пойдет до даже вам на пользу, это, во-первых, будет активное расслабление мышц, под горячей водой они согреваются и намного лучше расслабляются, и как раз таки спазм мышечный постоянно снимается, кроме того, допустим, когда мы находимся с вами в горячей ванне, то внутренние органы не так сильно давят на позвоночник и в отличие от того, если мы просто лежим в горизонтальном положении в кровати за счет того, что создается легкая невесомость и позвоночник еще дополнительно расслабляется позвонки чуть-чуть друг от друга могут отодвигаться и за счет этого увеличивается расстояние для нервных корешков и снимается тоже легкое ущемление или еще что-нибудь при легком протекании остеохондроза и то же самое баня, то есть эффекты те же самые, проходит тотальная мышечная расслабление снятие напряжения и опять таки хорошо для позвоночника ванну или баню конечно лучше всего сочетать вместе и с массажем и с упражнениями так будет намного эффективнее причем я обычно советую сначала вы делаете допустим комплекс упражнений для того чтобы мышцы хорошенько проработать а после этого вы уже принимаете допустим ванну или идете в баню для того чтобы максимально расслабить Мышцы и максимально снять нагрузку с позвоночника. И после этого вы уже отдыхаете. Можно тогда уже сделать и легкий массаж спины, допустим, если вам может кто-то провести его. И после этого, допустим, ложиться спать.